Ну вот был сигнал, сигнал был так себе, не очень интересный, прям скажем. А при ближайшем рассмотрении оказалось, что это конинка. Причем конинка-то серебреная. То есть здесь медь, оборотка, а лицевая сторона серебреная. Ну кто-то мог себе позволить серебреную конину в упряжь на лошадь повесить. Ну что, тоже отличная находка. Миллиграммы серебра, ну вот они желанные. Всё, продолжаем дальше снимать.